Включение комплекса обсерваторий в список всемирного наследия позволит создать мировую сеть астрономических обсерваторий и тем самым поддержать их, так как многие подобные учреждения по всему миру пребывают в состоянии выживания. Если бы нам организовать переподготовку, сделать переподготовку учителей по астрономии на базе нашей обсерватории, на базе нашего планетария, школьных учителей, подготовку, да, вот хорошо. было бы очень здорово, это было бы очень красиво, потому что если мы говорим о астрономическом да. наследии, да,